Ух, как в нем забилось ретевое, когда он только подумал о том. Одеться в модный фраг, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую и прочее. И он, схвативший деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы. И как ребенок стал обсматривать себя беспрестанно, накупил духов, помад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 Всеобщее стечение, вместе с тем и деньги, хотя некоторые из наших же братьев и журналистов и восстают против них, будут вам наградою». С тайным удовольствием прочитал художник это объявление. Лицо его просияло. О нем заговорили печатно. Это было для него новостью. Несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тициана ему сильно польстило. Фраза «Виват Андрей Петрович» также очень понравилась. Печатным образом называет его по имени и по отчеству. Честь доныне ему совершенно неизвестная.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 В не шинели, на меху. И вместе с дамой вошла молоденькая, восьм...